Здравствуй, мир! Сегодня очередное включение с тестов Альпидорф. Ворский тест. Черное универсала Интересная модель. Поехали! Лыж этой компании славится такой характерной особенностью. Это лыжа одного какого-то поворота. Вот. Вот у них есть какая-то своя такая тема, свои условия, свои, свой ритм, свой стайл. И они в нем прекрасны. Вот. Это, несмотря на то, что лыжа жесткая Несмотря на то, что ее рокера явно не хватает Для катания в тех условиях, в которых должны работать именно универсалы В ней явно заметен ее стиль катания Это такой, в принципе, такой хорошего радиуса Поворот такой не очень быстрый Такой среднего, бы скажем, там 15 метров Вот, она в нем вообще идет как по рельсам Она просто в нем просто поет песни Вот, идеально практически Докопаться вообще не до чего если она у него зашла и пошла, то в принципе все, это, это вообще шедеврально, но есть вопросы, есть масса вопросов, то есть да, вот я на ней катаюсь в мягком весеннем снегу, каши-малаши, и при своей жесткости, при своем рокере, при своем носке, при своих формах, она просто реально вязнется. она просто реально зарывается, она просто проваливается, никакого поперечного скольжения быть не может вообще никак, она цепляется за все и всячески вообще пытается зац... вот хвататься да и это хватание приводит к тому что потеря стабильности стопроцентная и реально ехать стрёмно вот когда мы ее разгоняем картина сразу близко меняется лыжи как-то едет более менее нормально вот на жестких она а участках цепляется просто прекрасно у нее отличная вообще хватка при этом вот хватка такая достаточно ровная вот она такая приятная, острая. Получается, что как бы лыжа работает на жесткой трассе, на продольном скольжении, на скорости. Она в нем идеально. Теперь вот главное, теперь еще раз, внимание, вопрос, да, зачем у нас такая талия, зачем мы это самое дело, категория универсальной лыжи. То есть мы, давайте понимать правильно, универсальные лыжи хотим для чего? Для того, чтобы они нас спасали. На каши, да, на разбитухи, на буграх, на кочках. Эта лыжа не работает в этих условиях вообще никак. Она работает как заправский карф. Да, только при этом, при всем у нее вот эта ширина талии явно душит динамику, явно ее убивает, явно ее притупляет. Возможно, наверное, я так полагаю, если бы я катался на каком-то жестком сейчас снегу, и у меня был бы там не мягкий снег такой вот, вязкий, да, а какая-нибудь расцепуха, то есть, ну, грубо говоря, я бы сейчас катался, например, там в марте или феврале в Кировске, да, там, где все таки там, морозец, там, где снежок сухой, там, где солнышко его там не плавит да, то было бы мне может быть наверное и хорошо то есть вот эта вот талия там 80 она бы давала мне на этом снегу на стружке да ледниковой а, некая проходимость при этом скорость я бы получил хорошую и при этом вот эта цепкость она бы мне работала в пользу вот но вот на тех условиях на которых я катался мне это как бы все работало против меня да плюс еще мне не мне очень повезло с парафидом вот, вообще как бы все так вот не сложилось, но есть у меня такое ощущение, что в лыжи есть какой-то вот некий потенциал интересной динамики, вот есть у меня это ощущение вот оно чувствуется ногами, что там какая-то вот история есть, которая просто на этом снегу не открывается, с учетом того, что я точно знаю, что это лыжа новая лыжа нового сезона, хотя в ней очень мощна, конечно, стилистика нортики, вот, я попробую ее поискать теперь в других условиях вот, потому что в ней вот вот оно там Стучиться оттуда, что все-таки не все так плохо, мой друг. Вот, и я хочу поискать, на самом деле, мне это интересно. Вот, но буду искать, найду, расскажу. Не найду, пока, значит, остановимся на том, что эта лыжа, в общем-то, для условий мягкого снега в горах, там, нормальных, теплых, австрийских, там, или там, каких-то краснополянских эта лыжа в них не работает. То есть она работает получается на жесткой трассе, там где в принципе работают карвы, а там где работать должны универсал, она пока, к сожалению в этих условиях не показалась и не открылась пойду искать чтобы не пропустить, подписывайтесь ставьте лайки заходите, следите за обновлениями пока